Ну что ж, мы в очередной раз нападаем. Я особо говорить не буду, потому что я уже устал говорить каждую битву, которая мне влетает пуля в голову потом очередная. Потому что меня, конечно, доспех защищает хорошо, но против пули он практически не защищает. Все равно одна какая-нибудь пуля прилетит мне в глаз, и я улетаю в небо. Поэтому надо быть очень осторожным. Надо дождаться, пока туда целую кучу людей забежит в город. Потом идти уже туда самому. Так, давайте добиваем их всех. пи Меня уб... Меня ранила эта стрела, серьезно? Как, черт возьми, меня могла ранить так стрела? пи просто какой-то. Ну, это, конечно, ГГ, скорее всего. Потому что я сейчас еще на получаю где-нибудь урон. Еще где-нибудь прилетит парочку стрел каких-нибудь шальных. Если так вообще и бывает. Плюс, конечно же, парочку врагов меня атакует хорошо. Ну, мы, блин, пробили первый шалон гражданской обороны. Но это вообще ничего не значит. Там еще целая куча врагов стоит на стенах. Везде и дофига еще стоит. Надо быть очень осторожным. Так. так, отлично, убили тут всех наверху Но там еще внизу сейчас скопилась вражеская оборона Так, давайте тоже спускаться вниз потихоньку Так, все, двоих убил. Там внизу сейчас подкрепление подойдет. Так, отлично, нукеры дождались меня. А наверху еще какие-то защитники остались, но это уже так. Это уже побочно, как говорится. Все, убил его. Давайте, ребята, продвигаемся вперед. Бежим вперед. Я вам сейчас помогу. -мо. Видите, там сколько жалнеров. Там просто как говна жалнеров осталось. Вот юзают мою тактику, по сути. Копипаста. Капец. Капец, сколько вас. Это просто какая-то жесть. Сколько у нас людей осталось? У нас очень мало людей осталось. Врагов еще целое куча. Мягко говоря, их еще дофига просто можно сказать. Надо уходить в крепость, короче, наверх. Потому что мы тут просто не выдержим их выстрелов. Так, давайте за мной, за мной, за мной, за мной. Остатки войск. За мной двигайтесь. Мы будем здесь держать позицию. Так, здесь держите позицию, черт возьми. Куда вы побежали? -то? За мной, давайте сюда. Заходите сюда. Блин, куда вы пошли, черт возьми. Уходите оттуда. Здесь, вставайте и ждите. Сейчас они будут подходить. У нас три человека, их 70. Ну, в принципе, такая же ситуация, как в прошлый раз. За единственным исключением. Здесь теперь есть крылатые гусары. Да куда вы идете, -мо? Сука, дебилы, блин. Да куда ты идешь? Стой здесь. Сука, я один остался. Ну, короче, видимо, не получится захватить, потому что их слишком много. Их слишком много, и они начинают потом врываться. Причем такие воины, как крылатые гусары, тут, конечно, просто их дофига. Так что, тут чисто надежда, как говорится, на удачу, блин, наверное. Вновь надеюсь на удачу в этом сражении. А, заберусь наверх, повыше, но тут, тут никого нет. Там один воин всего лишь стоит. Мне бы пулейк набрать. Можно было бы тогда говорить вполне еще о победе, потому что, как вы помните, пульками я почти что всю битву выиграл. Так... Сабли, сабли, сабли. Всякие сабельки валяются. Но нет, я тут вообще пуль не вижу. Пули, похоже, все уже просрали. Пули где-то остались, наверное, в самом начале, так сказать, сражения. Где мы врывались. Там было очень много жалнёров, которых можно было бы обобрать. Так, где они все? Они все стоят подо мной, короче. Они, видимо, под стеной прям стоят. Потому что, ну да, они прям под стеной стоят, это точно. Что делать в таком случае, я вообще предположить даже не знаю. М -м -м. Они, может, начнут сбираться нет? Не догадаются, как это делать. А, догадывается пару людей. Давайте, подбирайтесь ко мне. Ну, чего вы там спрыгиваете? Давайте ко мне, ко мне, ко мне. Ну, надо, чтобы все, конечно, шли. Там всего три человека, что-то совсем мало. один жизни блин Он взял убрал свой свой мушкет Воу. это было очень опасно да чувак не собирается идти ко мне ладно минус еще один но тут просто пуль нету Пуль просто нету. Офигеть, сколько вас там. Блин, вот надо было гранаты взять, кстати. Надо было гранаты прикупить, а вот что-то этого не сделал, блин. Очень теперь жалею об этом. Я бы вместо полоша бы взял бы гранаты. Вот, кстати, да, надо было это сделать вместо полоша. Просто взять гранаты одеть и пойти закидывать их гранатами. Вот сейчас просто в эту кучу кинуть бы пару гранат и все. Тут бы минус сразу было бы тридцатка. Так не получится нифига. Так, приходится рисковать, ну, хотя тут даже риск не оправдан. А они, кстати, начинают обходить, да? Да, парочку людей начинают обходить. Сейчас еще там к ним присоединится пару солдат, и все, и можно уже возвращаться. То есть, если я отхожу очень далеко, они начинают идти по лестнице. Видимо, думаю, что, а, да почему же мы будем так стоять тупо? А давайте-ка взберемся все вверх. Мы же смелые такие ребята. Так, что давайте, кто там следующий? Поднимайтесь. Где там все? Целятся меня. хватит целиться. Давайте идите сюда. Я вас жду на своем ринге. Да. Ага, вон я вижу уже одного жалнера. Сабельку бери. Ну, мог бы хотя не брать. Ладно, зря сказал это. Оп-оп. Давай, иди сюда. Турниры один на один. Ну ладно, минус 1 хп. Надо, кстати, все равно очень осторожно с ними драться. Ничего ну, там подниматься-то будете, нет? Что-то не пойму. Может быть, надо зайти просто дальше куда-нибудь, чтобы они шли сюда. Куда-нибудь дальше, в крепость, да? Так... Давай, иди сюда, кто-то там взял сабельку. Просто сквозь меч. Так. так Минус два Минус три Это все? Нет, там еще есть кто-то может, пульки выпали наконец-то кого-то? Да хрен там, пульки. Хоть что-то бы с них выпало вообще. Интересное. Так, 47 человек осталось. Уже кто-то, наверное, просто от старости умер, я так понимаю. Потому что это было гораздо больше. Фу. Так, готовый. Еще давайте жалнеры сюда, давайте, давайте, идите сюда. там все что ли еще один стоит вон прячется типа незаметный такой ага, а ля беспалевно стою такой так так давай драться бери сабельку опускай свое оружие бери сабельку давай иди сюда гоп-стоп <губ> давай ко мне чувак ну что ты такой лох бери свое ружье Убирай. Окей. Так, так, так. Поинтереснее стало теперь. Чё, давайте ко мне. 44 человека. Еще можно выиграть. Еще можно выиграть. Да, блин. Убирай свой пистоль, чертов. Нет, он считает, что, видимо, я еще далековато пока. Не, ну я прыгать к нему, конечно, не собираюсь, потому что легче, с пистолей легче стрелять. Давайте я опять уберусь куда-нибудь далеко, чтобы они сагрились на меня. Так, начали движения какие-то происходить. Отлично, отлично, отлично. Давайте все поднимайтесь, поднимайтесь, поднимайтесь. Изи, карточка. Такс. Еще призеры где? Где еще? Добавочка. Ого, сколько вас там собралось-то, ребята? Хотите все со мной подраться? Или постреляться. Постреляться я не любитель. Лучше давайте-ка драться. <laughs> По стрелушке у меня просто нет патронов. Так, начали движения какие-то происходить. Воу-воу-воу-воу-воу! Что ты там говоришь такое? Так, готовы. Бери свою саблю, давай-ка кидай свой мушкет сраный. Такс. Так, немножко чуть не, не попал я в передрягу. <coughs> угу. Такс. Фух ты, сукин сын, я уж испугался, блин. Думаю, сейчас получу плюху. Ну же, давайте, давайте, давайте. Что ж вы такие трусы, а? Трусы-то такие, а? Я-то думал, речь посполитая, войны настоящие, там бойцы, а тут, блин, какие-то трусы сплошные. Воу-воу-воу! Ты это поосторожней, чувак. На поворот. Не гневайся. Всякое бывает жизнь. Бывают удачи, неудачи. У вас сегодня неудачная, что ж поделаешь. Капец не тупит вообще, это вот реально какой-то идиотизм в этой игре, но этот идиотизм приходится действовать по, этому, по этой схеме, потому что, блин, просто на все умения других шансов победить их. Но армия совсем небольшая, как видите, 90 человек не хватает, мы максимум убиваем 200. Остальных приходится мне добивать таким вот изощренным способом. Так, блин, я что-то испугался немного. Все, это все пока. Ну ладно, тогда я пока ухожу далеко, подальше от вас, чтобы вы начали на меня агриться снова. Там уже все, 28 всего лишь противников. Все меньше и меньше их становится. Причем сейчас поднимается где-то сколько? 5. Ну уже все, можно попробовать к ним подойти. Кстати, тут есть татарский лук, по-моему, где-то, нет? Я его взять смогу. Татарский щит, блин, нет, лука нет. Щит, факинь, щит. Что ж ты так, дружище, как ты там прыгаешь? <laughs> Иди-ка сюда, со своим дружбаном зеленым. Давайте сюда, сюда. Ко мне, ко мне. Побольше. Ладно, пробегу давайте от вас. Убегу. Начинает агриться, агриться, агриться. Давайте идите сюда. Так, еще один дружбан пришел к вам, я смотрю. Он даже блок поставил, но просто не смог отбить мой удар. Такс. 24 врага. Ага. Я слышал. Это все? Это только один? Остался жалнер, что ли? Что-то мало вас. Надо побольше собрать твоих дружбанов. А то скучно. Вечеринку не устроим тут. Патихард. Так, начинается движение. Начинается движение. Сильно много. Главное, чтобы их не накапливать, чтобы они не проходили через эти... Через эти башни то, Ну, понятное дело, они меня встретят По сути, голым Я просто схочу сразу пару пуль И все, отвалюсь Так, вроде они там собрались уже кучей Так, ага, вижу одного мушкетера. это ополченцы, так понимаю Стрелки какие-то Все, да, у них там четверых. Давайте идите сюда Идите сюда Такс. Пошел наверх. Типа, да, я не хочу драться. Или давай на мою, на мою башню, любимую. Капец, что-то я попасть по нему вообще не мог. Так, ладно, я пока не буду с ними там... Я уж испугался, думаю, сейчас получу реально пилюлю в спину. Просто как труса застрелили в спину. Так. А, так, так, так, так, так. Ну, они там вдвоем тусят, конечно, они не будут ко мне залазить пока. Так, еще кто-то есть тут? Мне интересно, в том, что-то что как-то вы... Без нас сюда залазить, я даже не замечаю вас. Уже прям перед собой только вижу, когда уже все по факту вы меня начинаете мочить. Воу-воу-воу! Полегче, ребята, полегче. Тут там в кустах, блин, хитрый какой-то. Самый хитрый. Но там все равно кто-то лезет. Сейчас можно будет их встретить пока что. Да, там уже такая довольно неплохая байда накопилась. Давайте сюда по очереди. Ну же. Ну что ж вы так тупите, ё мое. Вот в самом начале бы битвы бы напали на меня бы все вместе. Я бы, может быть, тут умер бы быстро. А так, блин, приходится с вами возиться, убивать по одному. Потому что, ну, все равно же у меня нет возможности к вам подойти. У меня сразу застрелить. Вот это, конечно, немножко глупость всего вот этого положения моего. Взять бы кого-то патрона забрать. Неужели патроны пропадают после того, как они умирают? Вот что за бред? Да нет, к нему нет шансов вообще подойти вплотную. Так, тут есть еще кто-нибудь? Есть еще кто-то. Сквозь меч просто. Хрязь. Так, а тут вот хрязь, осторожно надо быть, а то сейчас мне хрязь делают по голове. Че, все, там остался один боец только, остальные все что-то здесь, главное, зависли, да? Как, что они тут делают, я вот что-то не пойму. Ну, они тут зависают, в принципе, логично, что они тут делают. Ну, кто-то уходит дальше, отлично. Два человека пошли в сторону. Так, надо их встретить. Я уж все думал, ГГшечка наступила. Ах, як болючей, Я думаю, сейчас зару. Як болючей. Так, нет, слава богу, все пока нормально. Там, правда, снизу что-то они поджимают, я смотрю. Могут сейчас спокойно ко мне подобраться, так, чтобы можно было стрелять. Но а, нет, они тупят все равно. Тупые боты, мо Идите ко мне. Ну же, давай, давай, давай. Иди сюда. Ублюдок. Там чуваку, кстати, в колено стрела прилетела. Закончили свое приключения прямо здесь. Капец, сколько эта серия будет длиться, я не знаю. Просто один штурм этого города занимает всю серию. Так, ну они где-то тут уже стоят. Ну давайте, давайте, давайте, нападайте, мое. Быстрее, у меня время уже кончается. Мне уже, блин, надоело все это. Блин. Театр. Я перепутал цифры, буквы, и я просто чуть ли не умер тут. Их тут двое стоит, кстати. Один где-то вот совсем рядом, второй далеко. Ну, один, понятно, он тут прям стоял все это время. Я его зарубаю. Второй где-то, это чуть ниже, да, где-то на лестнице стоит. Да, где-то на лестнице. Ну, он там завис, понятно. Встал в стену, короче, и не может пройти. А, или он даже вниз упал, возможно, там, где между лестницей и низом вообще. Так, надо, значит, попробовать сейчас опять их сагрить. Но я боюсь, что уже не получится мне это сделать. Надо было хотя бы чуток пулик забрать у них. Ну, ё-моё. Почему пульки исчезают? Вот это тоже бред какой-то. Без пулек тут невозможно их убить. Они там стоят так в самом... Удачном, наверное, месте, где вообще возможно им стать было. Я так понимаю, этот парень все-таки стоял не в лестнице, нифига. Он стоял где-то рядом. Где он, кстати? Что-то я его не вижу. Ага, вон он. Ну все, он взял саблю. Блин, ну куда удеваются пули? Вот же мушкет. Он просто берет и исчезает, сука. Ай, бред, конечно, полный. Поэтому у меня ничего не остается, кроме как одни сабли тут. Офигеть. Что мне делать вот теперь с этими мудилами, которые там зависли? Я пройти тут, наверное, не смогу. Ни хрена. Мне сейчас прилетит пуля сразу в глаз. Ну, конечно, там нифига они палят мне. Ну, там вроде да, они потихонечку уходят. Вот это уже что-то. Это уже что-то. Хорошо. Побежали на лестницу опять-таки. Угу, на лестнице тусуется. И вновь начинается тусово на лестнице. Здесь у нас остались только одни стрелки. А вообще здесь остались одни стрелки, да? Потому что все эти мудилы, блин, которые были и кто умел драться только, они уже, к сожалению, погибли. К сожалению, потому что они бы уже, по крайней мере, на меня напали. А эти тупят, блин, стоят, смотрят, где я там смотрят, стоят, смотрят. Один там вообще стоит снизу лестницы, так что особо прыгать не надо туда. Меня сразу за, за месяц вдвоем. Один хотя бы точно из них попадет в меня. Блин, так охота к нему подойти и ударить его, чтобы забрать патроны. Вот, сука, уже успел вытянуть свой меч. Так, где-то там стоит, прям под лестницей, судя по всему. Ладно, хрен с ним. Я пойду опять на край этого... Э, этой стены, чтобы можно было опять привлечь внимание их. Чтобы опять-таки кто-нибудь сагрился. И они что делают? Ничего они больше не делают. Один только вот бежит, конечно, к лестнице, а вот все остальные что-то там мутят под стеной, непонятно что. Семь человек, получается, да, под стеной осталось. Ну, ладно, постараюсь как-то их вывести из игры, но я, честно говоря, в этом вообще не уверен. Потому что все равно, как-никак, они, блин, извините-ки, извините-ки, извините-ка стоят так, что тяжело так к ним подобраться. Меня, они по крайней мере, кто-нибудь из них пульнет, а если одна пуля в меня попадет, ну, понятно, что произойдет. Говорят, здесь бессмысленно. Я умру очень быстро. Это сукин сын. Успел опять вытянуть свой щит сраный. Красный. Татарский щит, блин. Щит, факин щит. Ага, вон я его вижу. Но он даже подходить не собирается. У него такого не возникает даже в мыслях, в принципе. Он стоит, просто смотрит. Так, он идет. А, нет, или не он идет, Больше никого нет. Это только он может делать. Давай, иди, иди, иди. Чё ты стоишь там? Давайте я уйду прям вообще далеко, чтобы, может быть, те сагрились в итоге. Да, кстати, они агрятся, и они подходят. Это тоже мудило. Где-то рядом. А, он просто в стену стал стоять. Смотреть. Так, ну я вернусь немного обратно, извините-ка. А, все же это опасненько... Да блин, где вы там? Чего вы все тупите-то, а? За стеной где-то. Давайте я прям конкретно убегаю вообще. Ну да, частично они начали подходить. И тут надо быть сейчас очень осторожным. Главное не, не словить оплеуху в голову. Этот чувак, кстати, обратно вернулся, да? За стену. Опять вернулся туда же. Заколебали меня. Давайте все уже идите на лестницу и давайте заканчивать это, это сражение, эту битву сраную. Ну уже. Нет, четверо они там все так же дрочатся у стены. Там, соответственно, эти чуваки, конечно же, идут на стену. Уже на лестницу стали. Я уже просто выучил, так сказать, по радару, где кто находится. В этом сражении это, по-моему, нормально. Ну, давайте, давайте, поднимайтесь, поднимайтесь все там по очереди. Давайте, давайте, давайте. Я здесь, я здесь. Кстати, может быть, я пойду просто к краю, они возьмут и подойдут сами. Да что-то, похоже, нет. А, или да, они подходят. Они подходят и уже совсем около меня оказывается. Но все равно пока еще они за этой башней. Ну, они прям под башней, скорее всего, стоят. Давайте, мечи свои вынимаете там или что у вас за оружие? И последний еще где-то рядом. Да-да. Все, ладно. Осталось только четверо. Эпическое сражение просто называется. Одним юнитом выиграть всю, всю битву, блин. Те дебилы, которые у меня в армии были, конечно, меня просто порадовали. Берут, занимаются какой-то хернёй, блин. Я сказал он стоять на месте и начинают убегать, блин, куда-то идти в атаку. Я им не говорю идти в атаку, они идут все равно в атаку. Так, кстати, все четверо вы выбираются. Это хорошо, однако сейчас бы не словить пулю в голову, потому что они могут вполне сейчас так далеко отойти, что начнут по мне палить. Ну, вроде нет, все обошлось. Давайте, идите тогда теперь на стены. Давайте поднимайтесь по лестнице. Ну же, чуваки. Бегом, бегом, бегом. Я даже убегу вообще вот сюда. Так, да, они идут. Они все идут на лестницу, отлично. Пускай они далеко взберутся на лестницу, чтобы их прям встретить уже у ворот этой башни. Так, все достаточно. Идем на имя навстречу. Ого. Вы там, я смотрю, все готовы к битве. Ну, что ты там блок ставишь? Давай, атакуй меня. Это мудак, блин, старый. Что там, старик блин? Ого. Сабельку слышу. Так, оставшиеся трое, давайте три мушкетера вперед. На. Фух. Капец. Ну, мы захватили крепость. Конечно, все ранены, все побитые, но мы захватили, самое главное. И офигеть, я еще получил плюс одного человека в отряде. Ой, ну, конечно, эта серия, она будет уже, наверное, даже порезана, возможно, на две части, но крепости из моих досталась мне. Так, Баскак как службу, да иди-то, черт. Ну, что ж, теперь у нас получается вообще уже такая прям значительная территория. У меня уже аж 5 территорий моих захваченных. Плюс у меня есть один, на у меня есть еще... Ой, точнее. Все, короче, у меня замки захвачены, и все у меня тут есть деревни. Есть еще здесь Аккерман, кстати, можно было бы заходить вместе с Сечью, тогда у меня бы уже тут прям реально такая получилась бы линия замков, линия крепостей, но знаете что, я думаю, вы понимаете, что я хочу сделать, я думаю, надо заключить мир с Речи Посполитой, если они снова захотят воевать, ну тогда придется им объявить войну, и я думаю, что прям я буду хорошо их месить, я прям буду их атаковать вообще жестко. Я сейчас хочу заключить мир, потому что, ну, все же, извините, крепости захватывать это реально очень тяжело. Очень сложно, и потому заниматься подобным делом я просто не хочу. Я не хочу захватывать больше крепостей. Это слишком, чрезвычайно сложно. Так что надо будет заехать к ним и отдать им деньги, и запросить мир. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном, всем пока, удачи.